Добрый уважаемые друзья. Прежде чем начать нашу встречу по основной теме, я бы хотел поблагодарить вас, подавляющее э, число присутствующих из вас, за активную поддержку моей инициативы по созданию общенационального фонда, поддержку военнослужащих, пострадавших в горячих точках России членов семьи. Я думаю, что это очень правильная и своевременная реакция, потому что мы знаем, страна оказалась в сложном положении, и нашлись люди, которые ценой своего здоровья и жизни позволили нашим детям учиться работать, вам заниматься бизнесом. И поэтому наш с вами священный долг – отреагировать на на эти события, и вспомнить о том, что теперь многие из этих людей нуждаются в нашей поддержке. Не будем забывать об этом. По имеющейся, по, по имеющейся у меня информации мы рассчитываем на поддержку не только вашу, но по тех сведениям, которые у меня есть. Мы рассчитываем собрать с вашей помощью к концу года около полутора миллиарда рублей услугу за счет uh, других взносов и других источников. Это для информации, для вашей информации, я уверен, что Попечительский совет во главе с патриархом Московским и всей Руси Алексеем II достаточно будет представительным органом, который пользуется доверием, и эти деньги будут израсходованы на те благие цели, ради которых что указано в общенациональных фондах и Теперь непосредственно к теме нашей сегодняшней встречи. Это у нас вторая встреча подобного рода. Очень надеюсь, что за время прошедшее после первой нашей беседы кое-что изменилось в позитивном плане, если помните. на тот период времени, когда активно и нарочито распространялись слухи о предыдущем уничтожении российского бизнеса и переделе собственности, убежден, что эти страхи уже подойдут. Ничего подобного, как видите, происходит, и на смену этим страхам должно приходить только одно чувство – чувство ответственности перед своим народом и перед страной, в которой мы живем, работаем. А это чувство ответственности имеет под собой, конечно, много оснований, но одно из них – безусловное соблюдение действующего. Вопрос того, такого какого законодательства? Вот это э, серьезный момент, э, который принадлежит обсуждению вместе с вами. Я предлагаю поговорить о этой сугубо конкретной сфере нашего взаимодействия. Имею в виду закон, аналогия на доходы организации. Знаю, что у многих из вас это проблема. Как минимум интересует, они вдруг не беспокоит. Позитивным является, конечно, расширение, значительное расширение списка, необлагаемый налогом деятельности, но предлагаемый режим ускоренной арматизации встречает опасения у некоторых предприятий в связи с тем, что, что на многих наших крупных фирмах оборудование в значительной степени изношено, основные фонды находятся плачевно прямо скажем состоянии, и они могут попасть, конечно, в сложное положение. Мы понимаем это и вместе с правительством и с вами готовы дорабатывать все нюансы этого законопроекта. Однако эта доработка не может продолжаться вечно. Я думаю, что в течение месяца, полутора месяцев, она должна быть точно завершена. Теперь дополнение первую и вторую часть науковного кодекса планируется Значит, здесь речь идет, речь идет об отмене ресурсных платежей и ленировых цен. Очень важная составляющая деятельности и совершенствования системы транспортного ценообразования. Ситуация, при которой бескважда, находящаяся рядом, работает примерно одинаково, а одна платит в три раза меньше налогов, чем другая, мало того может устроить. Знаете, оскорблять нефть всякими несуразными названиями типа э, нефтяной жидкости, Должно стать демонстрационно. Надо прекратить э, вот э, такие манипуляции в области э, лингвистики. И думаю, что э, соответствующее министерство да, должно обратить на это внимание. Гораздо более серьезно, чем я понимаю. здесь есть проблемы, которые заключаются в том, что ряды незаконодательных актов и инициатив готовятся в разных ведомствах. И внесение их в Государственную Думу в таком виде, в котором они сегодня существуют и подготовлены, действительно может нанести определенный ущерб в энергетической сфере страны. Такого, конечно, мы допустить мы не можем, и мы не хотим такого результата. Поэтому призываю вас активнее включиться в ту совместную работу, которая предложена правительством, и выходить на взвешенные решения в этой области на такие решения, которые делали бы вашу деятельность в энергетической сфере не только прозрачной, но и прогнозированной. Это полный мир мере относится, конечно, и к органу власти и к Значит, хотел бы, бы все-таки предупредить, что если эта работа будет затягиваться, сознательно или несознательной, на подготовительном этапе, либо на этапе рассмотрения в Государственной Думе, а мы знаем, что э, вы люди талантливы, у вас много влияния на корламе страны, но если это будет происходить, мы не сможем поднять соответствующий закон, правительство вынуждено будет регулировать эту сферу с помощью увеличения у вас домышленных куш. Я хочу, чтобы у нас были просто абсолютно честные в этом смысле отношения, и чтобы вы заранее знали нашу позицию. Ну и, наконец, третья группа вопросов – это пакет законопроектов, направленный на стендную экономики. Значит, Мы об этом очень много говорим. Здесь подготовлен, подготовлен пакет из четырех законопроектов, направленных на, на снижение активности в области проверочной деятельности, на упрощение, на упрощение регистрации предприятий, направленных на на разберокращивание лицензирования, на улучшение инвестиционных условий. И плюс два проекта в области, два, два области либерализации валютных. Я согласен с теми, кто считает, что мы никогда не создадим благоприятных инвестиционных условий до тех пор, пока потенциальный инвестор не только сможет легко ввозить деньги, но и сможет дальше легко ими расстрелиться. Если потенциальный инвестор будет знать, что вести далеко, а у нас в традиции невозможно либо крайне трудно, то, а, то мы никогда вот, в этом проект для нормального инвестирования в российскую экономику и Не по этому поводу, ни у кого, конечно, не должно. Я знаю, что этот, а, этот пакет подготовлен, однако есть проблема согласования между различными министерствами и ведомствами. Михаил это уже непосредственно вручению правительства. Максимум в течение трех недель пакет должен быть ввести в государственную Потому что иначе это будет продолжаться. Вот, я сам в работал. Все говорят, что нужно разбор откачивать, Но как только дело доходит до конкретного ведомства, да, раздор нужно, но мое участие, наше участие необходимо. Мы должны дальше проверять, лицензировать, давать разрешение. Вот на этом все создано самостоятельно. Поэтому, если а, представитель проекта не проявит в этом отношении волю, то это будет продолжаться еще очень долго. В течение трех недель давайте догадываемся, что это пакетов. Вот это то, что я хотел бы сказать в начале. Я приглашаю вас к дискуссии на все вышеперечисленные вопросы и по всем Указать проблемы. Конечно, мы можем выйти из-за рамки, обчащихся другого вопроса. И прошу, Аркадий Иванович, на этой части, пожалуйста.